Добрый день! В предыдущем видео я вам рассказывал об изготовлении матрицы на два блока и изготовлении пустот. Вот что у нас из этого вышло. Изготовленные пустоты, вот они перед вами, мы закрепили на планку определенной длины. Выдержали между пустотами равное расстояние. А пустоты у нас с двух сторон обваренные. отшлифованные и подготовленные для дальнейшей покраски. На матрицу мы приварили уши для крепления этих пустот. Вот. Пустоты уже закрепленные в одной половине матрицы. Для чего мы будем их делать съемными? Для того, чтобы в дальнейшем могли изготавливать блоки и монолитные. Также с одной стороны матрицы у меня приварены 4 болта. Болты служат для крепления вибродвигателя. В качестве вибродвигателя я буду использовать обычный двигатель, переделанный на 220 вольт, по бокам которого будут крепиться эксцентрики. Матрица тоже отшлифованная, приготовленная изнутри уже для покраски. Теперь нам нужно будет еще сделать фартух. Фартух будем делать... С трех сторон сантиметров опять, а с той стороны, где будет крепиться вибродвигатель, мы сделаем приблизительно сантиметров 20, дабы закрыть двигатель от попадания на него раствора. Вот перед вами готовая матрица со съемными пустотами на 90 и с готовым фартухом. При изготовлении фартуха я использовал 50 уголок. С одной стороны я фартух длинил на 20 сантиметров, дабы закрыть вибродвигатель от попадания на него раствора, Опираясь на эту изготовленную матрицу мы можем изготовить два типа станков. Это шагающий и стационарный. В принципе выбирать вам. Ну а что я выберу и буду делать я вам покажу в дальнейшем видео.